Майор полиции Игорь Гром. Я все про тебя знаю. Ты не слушаешься начальства. Весь отдел их подставил. Весь отдел. Не умеешь работать в команде и никогда не решаешь вопросы мирным путем. Зато и добиваешься результата. Смеешься? Богатей, которым закон не писан, всегда остаются на свободе. И ты это прекрасно знаешь. Наш город пожирает чума беззакония. Но я вышла заразу до тор. Ведь я, чумной доктор. Я никогда с таким не сталкивался. Броня, огнеметы, а маска, как будто сама смерть смотрит тебе в глаза. Он убивает миллионеров в прямом эфире. Его популярность растет с каждым новым видео. поймаю этого психа и покажу городу его истинное лицо. сделать самый сложный выбор в лаваше или в пите